Здравствуйте! Представляем краткий обзор дополнительного комплекта для Maker 3. И давайте теперь посмотрим, что в него входит. В первую очередь информационный лист с инструкцией к набору. В наборе присутствует стеклянная печатная платформа, несколько листов специальной пленки для печатной платформы, которые нужны нам для лучшей адгезии. Далее я вам покажу, как правильно их наклеить. Также в наборе присутствует ракель для равномерного нанесения пленки и выдавливания лишней влаги. В дополнение ко всему в наборе идет защитный экран. И сейчас я вам покажу, как он устанавливается. Берем экран, сначала закрепляем снизу, а потом фиксируем сверху. И это все. Вернемся к стеклянной платформе. Для начала распакуем ее перед тем, как начинать оклейку. Следующим шагом будет Пульверизатор заполненный водой и добавляем туда буквально каплю средства в ломитья посуды. Полученным раствором обильно оприскиваем стеклянную поверхность. Потом берем один лист пленки, отклеиваем его, кладем обратной стороной на платформу и ее тоже оприскиваем. А теперь... Когда пленка мокрая и еще не клеится, мы можем расположить ее на печатной платформе, так как нам требуется. Вода обеспечивает нам беспроблемное наклеивание. Итак, пленка наклеена. Теперь берем ракель, придерживаем пленку и выводим воду из-под пленки наружу, двигаясь от центра к краям. Итак, пленка держится, но ну, не на 100%, так как под ней еще есть остатки воды, поэтому примерно на 2 часа надо оставить всю конструкцию подсохнуть, пока оставшаяся вода не испарится через пленку. Только после этого она действительно приклеена и годится к использованию. Обязательно просушите хорошо, потому как если прогреть печатную платформу, остаточная влажность создать под пленкой пузыри. Которые уже невозможно будет убрать. А мы именно для этого, чтобы не было пузыри и наклеивали ее И Итак, как упоминалось, через два часа все это схватится. После этого остатки надо обрезать канцелярским ножом. И собранная печатная панель готова к использованию. Пленка высохла. Это видно, потому что она стала матовая. И теперь мы можем начинать печатать. Лучка лучшая адгезия теперь нам обеспечена.